Всем привет, вы на канале МД Гультевичи, задали вопрос средней школы номер одиннадцать в городе Кропоткине и получили обратно, в чем состоялся вопрос я оставлю ссылку под описанием, предлагаю посмотреть работу администрации которая ходит и якобы исполняет не столь важные дела. Подписываемся на канал Инди ставим лайки, пишем комментарии. Доброго дня. Кто есть кто? С администрацией города. Удостоверение. Усила пихвост! Ну вот мои документы. Корочки. Так а вы кто? Вы являетесь комиссией или кто? Мы сотрудники администрации. Ну я тоже сотрудник Получилось администрации. Полноценное составление протокола. Вот, полноценный ответ. Вопросы? Вопросы по поводу машины И? Ну, она не моя, она моя мама машина. Ну, нам и с ней хотелось. О чем? Поговорить. Так гражданские правовые отношения через суд, если мы ущемляем чьи-то права. О чем разговоры? Ну, долго... ну Штраф тоже решает суд, если вы имеете в виду административное правонарушение. Дома приглашу сейчас. Здравствуйте. Что? Добрый Здравствуйте. Добрый день. Машина ваша там стоит? Да, моя стоит. Ну, а вы в курсе, что это территория детской площадки? Ну, тут всю детская площадка, и везде машины стоят. Нет, ну, насчет места, это вы, как собственники земельного участка, да, определяете порядок пользования сами здесь. Хорошо. Через э, долевое участие. Вот, где вы выделили место для стоянки, там вы и должны ее ставить. Но Хорошо. смысл вашего прихода, поясните? Поясняю. Вот, смотрите, у вас была выбрана территория для размещения детской площадки, вот здесь. Вот, на детской площадке постановка транспортного средства запрещена. Это по правилам благоустройства города Кропотка. Так, а смысл вашего прихода? Да, ну, смысл в том, что поступило обращение от граждан. А вы для опроса, для ответа? Нет, и мы обязаны да, на него отреагировать. Вот, состав правонарушения предусмотрен правилами благоустройства города Карпоткина. Чье постановление? абзац 20, пункт 872, правил водоустройства. Вот статья, предусматривающая ответственность. Ну, ответственность назначает суд Вышнеуполномоченного орган. И это гражданские мы, правовые отношения. Мы составляем протокол, передаем дело на комиссию административную. Они рассматривают, потому что это полномочия комиссии. Если вы не согласны с решением комиссии, вы в суде обжалуете. Ну, для начала да. нужно да. ваш паспорт. Зачем? С какой целью персональные данные собираете? А вы уполномоченный орган собирать персональные данные. Уполномоченный орган а мы запрещаем персональные данные передавать, обрабатывать третьим лицам. Я могу вас только показать свое удостоверение личности, кто я есть и что там моя фотография. У вас Нет. есть полномочия собирать мои персональные данные? Да, мне ваши данные. Да. Для ну вот, значит, паспорт я же, вам не дам. дам. Если у вас здесь ничего нет, как поступим? Мы прибудем в администрацию или что мы будем делать? Все равно с обращением сейчас заедем. На персональные данные у нас категорический отказ. Нет. Еще вопросы есть? Есть еще вопросы? Одевайся, одевайся, собирайся, скоро поедем. Ну, вопросы есть еще конкретно? С какой целью частную территорию снимаете? Абсолютно не частную. Частную. Абсолютно не частную. Ну с какой целью Я производится видеосъемка? Врете. Я снимала, снимала. Врете. Я снимаю Врете. Снимаюсь, а тут не пройдите. Да. Врете. Вот, вся... Мусор не мешает администрации. Не, не не нужно, а ну занесите, пожалуйста. А, да, да, да, да.